Здравствуйте! Хочу показать мини-трактор на базе Кубота и Уралец 160 или Сентай. Трактор полноприводный но с межколесной блокировкой. С правой стороны находится рычаг повышенных пониженных передач. Рычаг подключения переднего моста, блокировка, раздельные тормоза, педаль газа. Передний мост Кубота. Двигатель одноцилиндровый 16 лошадиных сил. С левой стороны педаль сцепления и рычаг включения вала отбора мощности.